Я бы сказала бы здесь э, не про то, что себя даже познаешь. Многие люди накапливают, э, как бы это назвать корректно, ну, скажем так, болевые ощущения по жизни, mm. делают из них выводы. Ну, из разряда, там, один-два раза попробовал в отношениях, сделали вывод, все мужики козлы где-то с кем-то пожила было некомфортно, там, не хватало времени на себя, все. если жить в отношениях, значит не хватает времени на себя. где-то с кем-то попробовала, там, не знаю, больше денег вливала в отношения, чем мужчины. ну мужчины вот такие вот, придется за них платить и теперь всегда будет так. кем-то попробовала сексом позаниматься, не получилось, сделала вывод, что мне сексом вообще не надо заниматься в жизни. И многие люди действительно идут по вот этому пути накопления выводов. Когда эти выводы накоплены, человек оказывается в такой клетке. То есть вывод, по сути, каждый это как кусок забора, который мы mm. себе. И доживая до определенного взрослого возраста, там 30 лет, 40 лет, этот забор уже такой огромный, что из-за него других не видно. И не видно, зачем отношения создавать, потому что все эти выводы говорят о том, что отношения это плохо. Там есть огромное количество доказательств, что отношения это плохо. Но нет доказательств, что отношения это хорошо, что это важно, что это развивает, что это интересно. И тогда люди во взрослом возрасте уже и не пробуют. Потому что попробовав созависимые отношения, почувствовав боль, попробовав контразависимые отношения, почувствовав боль, не удовлетворив свои детские мечтания о том, что отношения должны быть идеальными. Люди просто перестают нарабатывать разные навыки, которые нам в жизни необходимы для того, чтобы почувствовать себя счастливыми. А я еще раз вернусь к началу. Никогда ни у кого не бывает так, чтобы у вас был не эмоциональный интеллект и мета-навыки, отношения у вас получались. Так не бывает. Очень жаль, что в институте и в школе не учат психологии отношений, чтобы эти навыки в нас встраивались. И большинство людей живут, на самом деле, с полным отсутствием навыков выстраивать здоровые отношения и с собой, и с другими. И если их нет, их надо приобретать. Они не появляются сами. Нет такого специально для вас в жизни где-то ходящего человека, который абсолютно точно вам как пазл подойдет и сделает вам счастье, если вы сами это делать не умеете. Поэтому это просто аксиома, опять же, которой очень хотелось бы, чтобы вы прислушались.